Здравствуйте, уважаемые друзья, коллеги, студенты! Сегодня мы продолжаем цикл лекций об электроразеонной обработке. Первая часть лекции у нас посвящена истории традиционных технологий. Вторая часть лекции у нас посвящена истории развития электроразеонной обработки. Третья часть лекции у нас посвящена физической природе электроразеонной обработки. Каждое открытие, сделанное человеком, по-своему изменяет мир. И чем глубже, чем глубже на физическом уровне сделано это открытие, тем, тем сильнее его влияние на, на нас с вами. Ну, к примеру, можно привести очень простые, и мы все это видим, что буквально за несколько десятилетий, два-три десятилетия, мы полностью изменили свое представление о телефоне. А также мы видим, как изменился самый простой вид транспорта, обык, обыкновенный самокат. Он превратился в электрический самокат. Изменяет внешний облик городов. Начиная с первых орудий труда, человек изменяет мир. Радиоуглеродный анализ показывает, что возраст первых орудий труда составляет около двух с половиной миллионов лет. это огромный по протяженности не, не абсолютно не осозна... ну, невозможно представить это длитель... насколько это длительный эволюционный период. Развитие орудий каменного века вывело их просто на фантастический уровень. Мы можем видеть орудие труда в Сент-Ашеле. Это можно сказать просто произведение искусства. Настолько искусно обработанный камень, что его можно сравнить с огранкой алмаза. Посмотрите на орудия труда, найденные вблизи Пестрозаводска. Это абсолютно, абсолютно художественные произведения. Полированные полированные изделия, которые мы видим, просто завораживают глаз. И если, если бы не возраст этих изделий 20-25 тысяч лет назад, ты просто бы удивился этому факту. даже сегодняшним методом выполнить такое изделие представляет определенную трудность. Значит, и вы затратите несколько часов для того, чтобы, а может быть и дней для того, чтобы получить заданное заданное изделие. На орудиях каменного труда, которым тысячи лет, замечаем следы технологических операций. А какие это технологические операции? Мы видим операции формообразования. Значит, камень, который который постепенно изменяется до определенной, до определенной формы. И это очень важно. Значит, вторая технологическая операция, которую мы видим, это операция шлифования значит и, или поли, и даже полировки. И как мы видим, даже полировки – это очень высокого качества э, изделия. Они, может быть, какой-то э, не просто утилитарный характер – рубить дерево там и так далее – рубить дерево, бить зверя, а, возможно, имела какой-то символический, сакральный смысл. Третье. Операции сверления. Мы видим, что э, во многих изделиях, во многих изделиях каменного века мы, мы видим отверстия, сформированное отверстие, причем это достаточно э, точное достаточно отверстия. Э, около, в Египте, около пирамид лежат чаши, с просверленными отверстиями, значит, причем точность выполнения отверстия это очень высока, значит, каким инструментом это было сделано, значит Значит, даже если мы возьмем это боевое, боевое или ритуальное изделие, которое мы видели в Петрозаворске, мы, видели, мы видим, что там находится отверстие. Каким образом это было сделано? Очевидно, оно было выполнено за счет операций трения. Операций, то есть, э, вертикально, расположенной, вертикально расположенной... Ну, давайте нарисуем. Как оно было изготовлено? Ну, скорее всего, это изделие было э, установлено установлена на какую-то опору и сверху и сверху значит подавался стержень который вращался устанавливался стержень который вращался и после этого сюда подсыпались огромное количество ну мелких песчинок абразива это вот и так таким образом мы получали определенную форму отверстия в этом примитивном инструменте вот мы продолжаем нашу работу. Итак, мы с вами сказали, что какие же технологические операции э, первыми узнавал человек. Человек узнавал первые технологические операции. Это, это полирование, это э, шлифование, процессы шлифования, полирования. Уже тогда мы наблюдаем зачат, первые зачатки токар, токарных операций. А как, что мы это? Значит, ступа, которая вращали вращали вот обычным, либо обычной веревочкой, либо лучком. Ну, что представляет из себя лучок? Значит, это палочка, которая обматывается вокруг. И веревочка, которая обматывается вокруг, вокруг заготовки. С помощью такой палочки получают огонь. С помощью такой палочки возможно получать углубление лунки в дереве а затем и, и, и в различных материалах. А эти различные материалы, это какие? Это камень, а в принципе и металл. То есть тоже и в металле можно получить таким образом, таким простым образом можно получить. За счет чего это можно получить? Во-первых, подсыпая, подсыпая, нарисуем здесь гору песка, и подсыпая из песчаной горы абразив в эту, в эту зону обработки, вращая лучком и получая... Получая достаточно глубокое, а может быть и сквозное отверстие. Значит, если мы имеем операции вращения, это зачатки токарных операций, по сути-то. Значит, скорее всего, кто-то мог прислонить какую-то какую заготовочку, может быть, камешек к этой деревя... деревянной ступе, назовем ее ступой. И на этой ступе сразу бы образовывался, практически сразу образовывается канавка. Канавка может быть разной формы, в зависимости от профиля камня. Камень треуг... имеет треугольную форму, канавка треугольная. Значит, камень имеет радиусную форму, канавка радиусная. Камень имеет какую-то почти, прям... почти прямоугольную форму, значит и канавка, соответственно, прямоугольная. То есть, мы в принципе можем допустить, что такие операции, технологические операции уже были, ну, будучи пионерском лагере, в советском пионерском лагере мы часто ходили по вокруг лагеря, он находился на берегу Байкала. Мы часто гуляли по лесу, собирали всякие изделия для поделок и в том числе различные палочки, которые высохшие, высохшие палки. И вот что интересно, что для этих что интересно, что для этих. Э, так, ну вот я просто себя э, помню, у меня не было никакого представления о токарной обработке, понимаете, то есть, э, ну, я даже затрудняюсь, несмотря на, вполне возможно, что я видел уже токарный станок, токарный, жизнь, в своей жизни токарный станок, но такого четкого представления о токарной обработке у меня абсолютно не было, поэтому вот я до сих пор помню, что, значит, какую-то я выбрал э, сухую палку, и пытался эту палку, значит, сделать, на ней вырезать какие-то, сделать какие-то украшения, вырезать ее ножичком, значит, вокруг нее какие-то поиски какие-то делать такой, такой формы. Значит, я думаю, что при, первобытный человек, он тоже пытался, за счет того, что он длительный период времени находился в природе, ни, ни, ничего кроме природы вокруг. Значит, и вполне возможно, что вот такие изделия значит, э, такие изделия, украшения, украшения э, деревянных, деревянных изделий, цилиндрические украшения из камня, это способствовало первоначальным каким-то э, зачаточным элементам токарной обработки. Какие мы видим еще операции? Мы видим операции. Э, Скорее всего, это операции очень похожи на операции фрезерования. Как бы это выглядело в нашем представлении? Скорее, очевидно, это тоже. -то, Какие-то две опоры. Какие-то две опоры. Значит, с перемычкой. Да? Значит, здесь располагался... Располагалось, какой, ну, допустим, определенный камень какой-то формы. Значит в эту в верхнюю перемычку устанавливалась э, ступа и к ступе привязывался привязывался тоже определенный камень какая форма этого камня мы не знаем ну вполне возможно даже если она была круглая полукруглая для нас сегодня это не так важно вращая эту заготовку эту заготовку и по сути дела и стирая камень об камень, мы имеем с вами, ну, я бы так назвал это, э, таким, я бы назвал это, э, я бы так назвал это э, фрезерно-шлифовальной операции. С одной стороны, мы имеем абразив в виде шлифов... По очень инструмента похожего по форме на шлифовальный круг по форме на ну условно я, я понимаю всю, весь, так сказать комизм этой ситуации значит инструмент похожий на шлифовальный круг а с другой стороны в этом инструменте он сам по себе может, может содержать какие-то какие вкрапления или неровную поверхность неровную поверхность которую мы можем рассматривать как, как элементы, каждый из которых мы можем рассматривать как элементы фрезы. Вполне возможно, что усовершенствование этого инст инструмента э, в виде привело к отдельным, э, скажем, а может быть, совместным фреземо-шлифовальным операциям. Теперь задумаемся. Над происхождением, над происхождением пирамид. Посмотрите, огромные плоскости от, отфрезерованы, распиленные, отфрезерованы на достаточно большом, на достаточно большой длине. Я не могу с точностью утверждать размеры, размеры блока пирамиды, но по моим представлениям он, он очень огромный. И превышает 2,5 метра. Ну, в моем представлении. Я не знаю, сейчас мы уточним это. Значит, каким образом обработать такой камень? Первое. Его необходимо распилить. Его необходимо разделить. Но это уже операции какие? Как вы думаете? Правильно, это операции пиления. Для того, чтобы распилить такой камень. Чем его распилить? Значит, первое. Либо это изготавливались огромные, огромные пилы для того, чтобы, э, с какими-то какими зубьями, для того, чтобы выпилить этот камень не распилить. А потом поверхность этого камня необходимо, необходимо выровнять. И вот, э, на мой взгляд, вот такие э, фрезерно-шлифовальные операции, камня, большими камнями э, с, с плоскостью, Применялись и после этого притирались. Как мы видим из, из нашего восприятия пирамиды и исследования многих ученых, мы видим, что зазоры, зазоры между вот этими камнями, они достаточно маленькие. То есть, даже если мы учтем, что... Учтем тот факт, что за счет, за счет времени, длительного времени, несколько тысячелетий Произошла эрозия вот этих, э, так сказать, зазоров Или увеличение температурное изменение за счет э, температурного там, сжатия вот этих камней в определенный период да, То мы увидим все равно очень высокое качество соединения вот этих слоев Еще что интересно если мы уже сказ... говорим про пирамиды, то если я не ошибаюсь, длина пирамиды составляла 100 метров, а высота 170 метров. Средняя чело... человеч... человеческая высота была была есть 170 сантиметров, то пирамида делалась в сто раз больше, чем человек, для того, чтобы у... ну, как бы... Показать человеку, насколько он мал, насколько он, э, насколько, насколько он незначим вот как бы в этом мире, по сравнению э, с, огромными, э, с огромными явлениями, э, так сказать, на Земле. Итак, мы с вами сказали, какой же колоссальный груз ответственности, который лежал на плечах этих и строителей пирамид. Значит, тут все... Э, значит... И поклонение, и технологии, и все, все смешалось. Значит, но мы имеем чудо, которое создали технологи, строители, которые работали тысячи лет назад, возможно, 8 тысяч лет назад, 4-6 тысяч лет назад, а может быть и более. Очень трудно сейчас определить вот точный период, даже при современных способах анализа, очень трудно определить возраст. Вот. И что мы имеем? Кстати, необходимо сказать, что простыми, простыми технологическими операциями не ограничиваются технологии древнего Египта. Мы еще забыли сказать о диффузионной о сварке медный лист, раскатанный, раскатанный в плоскость Значит, на медный лист раскатанный в плоскость накладывалась такая же фольга из золота Значит, и после этого все это удерживалось достаточно длительный, время, достаточно длительный период времени под грузом и за счет диффузионного взаимодействия между двумя, двумя материалами мы с вами имеем диффузионную сварку, когда атомы одного металла проходят в атомы другого проникают за счет очень плотного соприкосновения. Вот. И получается переходный слой. Так называемый процесс диффузионного, диффузионного взаимодействия двух материалов. Вверху значит аурум. Аурум, а внизу купром. медь. Эта технология еще в древне, была еще в древнем Египте. Значит, римляне, кстати, тоже очень часто использовали эту технологию. Но рассвет Римской империи, это и рассвет технологий, как мы видим. Но вернемся, но вернемся к нашей теме нашего, нашего исследования. Значит... Значит, но вернемся к теме нашего исследования. С нахождением различных, различных самородков. Первобытный человек. А какие-то самородки могли быть? Значит, на мой взгляд, это те самородки, которые сразу бросаются в глаза человеку. Какие? Серебро, золото, олово, возможно, медь. Значит, и какие-то другие материалы. И кстати, вот если вы обратили внимание на, о метеоритных дождях, информация о, метеорит, о метеоритных дождях, каждый день на, на Землю падает огромное количество метеоритов. Значит, метеоритное железо оно распо, расположено по планете повсюду. Значит, каждый день метеориты падают на Землю. И вот что интересно, как можно было отличить метеоритное железо. Оно содержало, содержит очень большое количество, процент никеля. По-моему, если я не ошибаюсь, до 8%. И обычный анализ, обычный анализ может, может подтвердить то, что это, данное изделие было выполнено из метеоритного железа. Значит, если у нас имеется кусок жел... какой-то какой слиток, какой-то кусок железа, то, скорее всего, первые люди уже пытались его расплавить в огне, обработать огнем или просто обработать за счет пластической деформации. То есть это тоже технология. Это технология пластической обработки материалов за счет холодной пластической деформации. А если мы помещаем изделие в огонь, то это... Обработка горячей пластической деформации. После этого деформируем материал. Посмотрите, какое огромное количество технологий возникло за такой длительный период времени. Даже еще, скажем так, мы рассматриваем только, только каменный, железный, медный э, век. Посмотрите, какое огромное количество технологий. Значит... Мы можем сказать следующее, что, ну, если мы сравним наше поведение, э, скажем так, каждый год мы с друзьями ходим в баню. Это цитата из фильма. Это традиция. И этой традиции положим 5, 10, 15 лет. Теперь можете себе представить, какая, какая, насколько сильна традиция, которой один век Тысячи, тысяча лет, десять тысяч лет. Насколько сильна эта традиция, обрабатывать один материал именно таким способом. А какие то способы? Если мы вернемся к нашим способам обработки материалов, то мы видим, что наблюдается очень четкая закономерность. Она заключается в следующем. Более мягкий материал обрабатывается более твердым материалом. Ну, к примеру. К примеру, значит, медь можно обработать бронзой. Медь и бронзу и латунь. Можно обработать сталью. Сталь можно обработать твердым сплавом. Твердый сплав можно обработать э, алмазом. Каждый из этих материалов имеет более высокую твердость. И в этом заключается определенная закономерность и устойчивое восприятие э, действительности. Твер, как, как в одном фильме. Твердые кони, мягкие стены. Вот. Поэтому, что мы, что мы имеем из этого? Мы имеем очень длитель, за длительный период времени очень четко сформировавшуюся традицию. А какая это традиция? Это традиция обрабатывать более мягкий материал, более твердым. ну Можно сказать, что в это, и в этом правиле есть исключения. Если вы посмотрите на алмазы, алмазы иногда обрабатывают, не иногда, а один из способов обработки алмазов и разрезки алмазов, и огранки э, э, так сказать, бриллиантов заключается в разрезке камня значит, очень тонкой очень тонкой э, очень тонкой э, тонким кругом толщина этого круга составляет всего лишь 50-70 микрон он выполнен из сплава меди и и цинка как правило это вот, вот эти сплавы ну, дополнительное насыщение э, в этот как мы уже сказали, в эту технологию дополнительно шаржируют, шаржируют или насыщают эту пластинку тоже мелко измельченным алмазом. И вот эта пластина производит резку, резку разрезания материала, разрезания разрезания куска алмаза. Вот. После чего интересный факт что один из алмазов резали два года. То есть, ну, не в этом веке. Не, это было, по-моему, если я не ошибаюсь, позапрошлым веке. Один из алмазов резали два года. Значит, сейчас, конечно, э, такие операции делаются значительно быстрее. Просто несопоставимо быстрее. Вот. Ну, если мы говорим про разрезку алмаза, вот, круг, диск, диск, значит, шаржированный, то есть насыщенный, его дополнительно подсыпают, значит, шаржированный частичками алмаза, и он разрезает постепенно-постепенно, подливает репейное масло или другое, и постепенно разрезает, то есть, это, в принципе, как бы, можно сказать, что это практически исключение из этого правила. А в основном мы видим, что основная технология, основной подход к технологическим, технологическим операциям, обработка более мягкого материала, более твердым. Что это нам дает? Эта ситуация существовала до 1936 года. До 1936 года. После этого на свет появляется технология, которая полностью противоречит этому правилу. правилу. Послушайте, как вы думаете, можно ли обрабатывать сталь медью, разрезать сталь медью? Ну, в принципе, теоретически вот по шаржированию, если можно и деревяшкой разрезать, то есть и деревом сделать в стали, подсыпая туда абразивный порошок но можно ли исключить исключительно э, чистой меди практически стоп э, как его, 3 девятки латунью можно ли разрезать этот материал э, бронзой можно ли разве, разрезать твердый сплав представляете то есть все стало с ног на голову как это получилось значит это это произошло за счет появления новой технологии, новых достижений фундаментальной науки. как изменился самый простой самый казалось бы забытый и простой как это сказать это кто это самокат это кто Транспорт. а также мы так подождите я же сам заплакал от этого от это от этого, от, проч... от этого чувства каждое открытие